И всем снова, значит, здорово, ребятки, с вами я, Ванёк, и мы с вами продолжаем проходить, пытаться даже проходить Бэтмена в психушке. Угу. Бэтмен Архамасе. Попытаемся, не знаю, получится или нет, но должно, по идее, получиться. Так как я тут немножко по... Не, не по на настройки, надо было покопаться все же, блин. Бэтмен психушка, короче. Псих больница Бэтмена. Арх. Точнее, не больница, это псих, наз... псих больница называется Арх. А Ну, короче, практически Харли Квин. Проходим за Бэтца. Так, Скотс. Торс. Токсик. Эх. Нажмите, чтобы начать, ага, здесь нажимаем, чтобы начать, начинаем игру, медблог, 25 февраля, ага, это сегодня, режим истории, я, так как я режим истории про каш не прошел. РЛГ, это мой ник в этой игрушке, сейчас приседаем. Я сделала все, что вы хотели. Посмотри на меня. Думаешь, мне не понял? Кончай ныть, ныть, Сейчас. Так. О, загадка Ридлера. Млег, тебя в ту же Блин, а где? Так, тут, два балла. Говорите, тут делала, два балла. Тут два балла, и там я третий. 155, 200, 800. 55 того... Я, я А нет, с этой. этой, это. с этой Он стороны покрывает? открыть а дверь. А, сделала, а с другой стороны. Э нет. Ну тогда я. А, блин, точно, надо же было, блин, надо было по передвигаться, блин, а мы врача не можем потерять, кстати, реально, ребят. Закученные заковали и убили Джоктора Янг, убить всех людей, Джокера разным, чтобы спасти доктора Янг. Как? Всех закученных разным, что ли? Как? Все заключённых разом. в руководителе. Должен сказать, он серьезно подошел к тем, распланировал все некую военную операцию. Я внутри и снаружи. Я, я понимаю, понимаю что я для этого, как вы говорите, тела нужны друзья. друзья. Я, я хочу, хочу знать, знать, почему выбор напал на меня. меня. Джокер напал меня. меня. Могу я с ним, с ним поговорить? Я увидел, как он видел. Как если не пришел повторить еще раз. Я, Я тебя привезил, очень больно. Поняла? Поняла? А теперь на такие парни. Он подковывает. А пока, Что чтобы не смело брать. Сначала нужно здесь, так. Или они не поймут, что это бэц тут оставил. С одной стороны тут, а с другой стороны я... Надо сделать, смотреть, наверное, вот как-то вот. Как мне кажется, надо с двух сторон тут... И надо, по идее, сейчас два взорвать, как минимум, мне кажется. Как мне кажется, честно говоря. Ну это может только мне казаться, ага. Пожалуйста. С одной стороны, и со второй. А вот! Вот! С двух сторон надо было! А это думал, как сделать? Доктор Янг, вы в порядке? Пенни Янг. Что происходит? Они, Они говорили так, будто это взяли власть. Неужели Джокер на свободе? К сожалению, да. да. Но это Но не, не, не наоборот. В тот это раз не я не один месяц изучала дела Джокера. Надзиратель, надзиратель четко дал понять, что, что я должна вылечить пациента. пациента. Плохая пресса, пресса испортит ему предупрежданную, предупрежданную компанию. Угу. Это, это меньшее меньше из, из его проблем. Боже, чуть не забыла. Они говорили, что обшаривают Даня. Они охотятся за врачами. Нет проблем. Весь персонал спасен. Вам а лучше здесь. Так, ну, тап. Не, ну, я еще не всех спас. Так, скажем так. Где ты, Джим? Всем вернуться к изолятору. Так, а где... А, вот сюда надо вернуться. То есть, бля, вот сюда. Ну. Так, сейчас. Так, тап. Так, тип прямо, прямо, прямо, прямо, прямо, так. Спейс. Открытие. Дверь. Мы прошли! Мы спасли всех докторов с вами. Это очень хорошо. А нет, это так, то есть вооруженные ножом их очень трудно, ага, трудно обезвредить их, нафиг. Как по-моему, это эти зубы труднее обезвредить, чем всех этих секс-ножом. Зек труднее их гораздо обезвредить, зубы эти. Дурацкий. Так, так, так, так, так, так, так, та так. Это идти сейчас надо на... Сюда, потом надо идти направо, так, потом надо идти налево тут. Потом надо будет идти прямо так. Так, сюда. Правильно, сюда, так. Санаториум. Пробел, открыть дверь. Так, Space. открыть дверь. Ты нашел? С ними хорошо? Да, сейчас это безопасность. Да, Для да? У Сейф. Какая? Мне нужно Доктор, Доктор, доктор, это слишком опасно, опасно. остров зонобоевых у, у вас нет, нет шанса. Это, это дело всей моей жизни, у вас у нет права. Я отведу ее туда по-моему пришло, пришло время ну ладно, хотя и не я не надеюсь. Но... Но... кто будет в Как они, он идет с нижнего этажа. Каш, бери доктор Янг, найди ее на все, вы уходите в безопасном месте, остальные скорее в А это ж тут трое? Погоди! Погоди! блин, я не вижу. А, Ой. вот на эту Ну ладно, сейчас. Ай! Не, ну я понял, как надо в этом... не ну Джокер страшно, как минимум, в этой игрушке. А может быть, вообще во всем мире. Ты С ними все хорошо? Да... А нет, сейчас мы попробуем реально с вами по сталочку, ребят, по поиграть. Может подождать, пока они разбегутся по... Они ведь разбежались, реально. Что? мне, Псюха. А вот это вот ты видел, а ага. В рукопашку с ним разобраться блин, Потому что, ну, честно говоря Я не вижу другого смысла Только в рукопашку с ним разбираться И все 1255 Так, эм, так, сюда идти И дальше куда 1355 Так Так Так? Способности Бэт надо. А что Страхами. А тут будет пугало. Извините, я немножко подболел тут. Малость помалу. Ну. Дверь заперта. Ты не, ты не... обнажишь голову перед Харли, брофи. Я боюсь прошлого. Я, наверное, сейчас та бы от Бэтмена... Ага, Джокер, блин, этого только и боялся, ага. <свист> Всю жизнь только этого, блин, и боялся. Так, где-нибудь нужно проделать проходик. Так. Батаранг, двойной батаранг. Так. А а, а, а, вижу. Вижу, вижу, вижу, вижу, где проходик проделать надо. Так. А -а -а. Опять канализация. Ну чёрт ты будешь делать лысо этой игрой. Опять канализация. Опять канализация. Опять, опять, опять и снова. И снова... Вот и снова она. Здорово. Давно не виделись. Ага. Канализация. Давненько мы с тобой не встречались. Нижний коридор. Джим. Сейчас. Погоди, Жим. Я тут кое-что обследую. Айха. И опять канализация. Тут ну, ну ты рассмотрел, что создать ли это игры черепашница, что ли, или человек-пука игру, как он там в канализации бегал. Джим, сейчас вижу тебя, друг вижу. Вижу тебя, Джим, так. О! Хавно тянется, блин! Ото всюду ва, всюду от... Джим, черт товой. Прости. Простит? Сзади пугало. Показался. Морг. Мара, О, я... Прости. Я, я поставлю. Приносим. Нам надо номер недостатки. Пожалуйста. Вароня, ты, ты там? там? Пожалуйста, О, блядь, Таракан! <coughs> я боюсь, этих тараканов, честно говоря, у меня арахнофобия, ага. Ребятки, если что вы знаете, что у меня арахнофобия. Если у меня есть, я встречаю таракан, я вас судьбе. Я вам честно говорю. Морг! Да это территория пугала. Прогуляемся по моргу, что ли, блин, ребят? Страшно будет! Это. это не хор как бы, это. Это просто игра. Фазмофобию, блин, кто-то переиграл, походу. Нафиг. Так, сейчас. Control. Видимо, кто тут реально фазмофобию пересмотрел, как Олег Брейн и Даша Рейн, да и все, короче, ютуберы играют в Видимо, кто-то, который. Человек, который тут эту игрушку разрабатывал, пересмотрел, как. Э, ребятки, Даша и Брейн, и дядя Женя играют в и... Ладно, ладно, из морга ушел. блин. Ушел сейчас. Уйду, уйду, уйду, уйду я из вашего этого морга, блин. Уйду я из этого вашего морга. Я yeah, тут что, еще морг. Yeah. должен устроить, мусуль, когда Так, это папа, понятно, это папа этого Бэтмена, а это тут вроде мама, мама. Да, кстати, тут... Наверное, сейчас папа и мама Брюса Уэйна будут. А тут, наверное, и сам Брюс Уэйн, если я, правда... Или пугало тут. Пугало! Блин! Вот, я был прав. С вас 20, короче. С лайков просто. Не двадцать тысяч, а просто 20 лайков, и всё. О, а это кошмар брюса Уэйна, так? А, ребят. А, кошмар брюса Уэйна, пожалуй, оставлю я на следующее прохождение, на следующей серии. Ждите, ребятки, эту оценку нельзя пропустить, извините. Следующая серия будет именно посвящена кошмару Брюса Уэйна, то есть кошмару Бэтмена нашего. Следующая серия будет посвящена кошмару Брюса Уэйна. И давайте всем, давайте до скорых встреч. Я следующую серию начну записывать, как только эту серию выложу на канал. дам. Поэтому давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах. Бэтмен Архем Ассалу. Пока-пока.